Начиная с 1986 года, 3 марта празднуется Всемирный день писателя. В Севастополе в нынешнем году торжественное собрание, посвященное этому празднику, прошло в Екатерининском зале Дома офицеров флота. Организованное и проведено оно было Севастопольским региональным отделением Союза писателей России. В ходе этого собрания была вручена медаль Константин Станюкович. Эта награда была учреждена Севастопольцами в 2018 году к 175-летию этого классика русской морской прозы, автора знаменитых морских рассказов, за который он в 1896 году получил от Санкт-Петербургского комитета грамотности золотую медаль Погоского. Морского офицера, за плечами которого было кругосветное плавание, сына адмирала флота, командира Севастопольского порта, военного губернатора Севастополя Михаила Станюковича. Да, которая... Два заканчивается, то есть 22 человека, в том числе центрального апартамента получили эти металии, она всероссийская, и это, ее получают люди, которые э, заслужили ее, и они у нас берут, расписываются, акты вот, составляют эту да, металь, уходят в Россию, от Калининграда до Владивостока. На торжественном собрании медаль была вручена севастопольцам Владимиру Мельникову, Сергею Крупнякову, Владимиру Шавшину, Севастопольской библиотеке филиала номер 11 имени Константина Станюковича Региональной информационно-библиотечной системы, а также Евгению Белоусову из Феодосии и Виктору Буланичеву из Бийска. Помимо этого были вручены грамоты Департамента культуры Севастополя. Их получили севастопольские литераторы Юлиана Орлова, Валерий Гаевский, Валерий Воронин, Нина Лещинская. Также целый ряд литераторов были награждены грамотами Севастопольского регионального отделения Союза писателей России. Все награжденные высказывали горячую поддержку действий армии и правительства пожелания скорейшего успешного завершения боевых действий. Наша русская армия освобождает и спасает русский народ и украинский народ одновременно, потому что украинский народ как заложник попал в лапы зверского фашизма. Спасибо вам, дорогие воины. Каждую секунду мы вместе с вами душой, и на нас, литераторах, лежит особая ответственность, потому что известно давно, что побеждает прежде всего слово, прежде всего идея. Не зря же в Библии написано, что вначале было слово. Это значит, что вначале была сама идея. Поэтому огромная ответственность лежит на людях культуры, искусства. В последнее время мы в этом деле достаточно сильно отстали и подкачали. И вот сейчас мы должны мобилизоваться и все работать в одном направлении. Горжусь, что э, такой чрезвычайно любопытный день сегодня состоялся. И впервые почувствовал себя в большой семье наших севастопольских литераторов, когда и повод серьезный, и фон серьезный. И чувствуешь рядом плечо товарища. Конечно, медаль медалью, но главное это наша дружба, наше единство, наше творческое кредо, когда мы искренне все верим в то, что наше творчество нужно нашим людям, нашим землякам. Будем надеяться, что скоро будет победа и будут победные творческие книги и наши новые успехи.